Здравствуйте! Сократ однажды сказал, что самая великая победа — это победа над своим негативным мышлением. Неужели он имел в виду, что мыслить надо позитивно? Я за свою жизнь наблюдал две волны мнений о правильности мышления. Первая волна — это Волна пропаганды позитивного мышления где-то вот в 2000-х годах, когда произошел взрыв психологического фастфуда, который выражался в изобилии тренингов, книг, фильмов о том, как надо жить. И вторая волна, волна робких попыток очернить позитивное мышление, которая возникла на горизонте. Совсем недавно и только-только доходит до нас. Самое интересное в этом то, что ни пропагандисты первой волны, ни пропагандисты второй волны, как правило, вообще не знают, о чем они говорят, потому что они просто не знают, не понимают термина позитивное мышление. Давайте я вас спрошу: что такое в вашем представлении, в вашем понимании позитивное мышление? Что это? Это мысли о хорошем, это какая-то блаженная улыбка, это манера разговора, как будто ты на наркотиках, это нежелание видеть проблемы или это ответ на все проблемы, все, что не делается, все к лучшему. Вот вы знаете, это описание какого-то позитивного человека. Серьезно, вот даже придумали такое выражение, про человека могут сказать, о, ты знаешь, он такой позитивный. Не может человек быть позитивным. Мы говорим о позитивном мышлении. Вот мышление может быть позитивным или негативным. Человек не может. Итак, заблуждающиеся люди считают, что позитивное мышление ⁇ это значит всегда думать о хорошем, всегда улыбаться, быть ярким, быть экстравертом и не обращать внимания на проблемы. Тогда негативное мышление, видимо, это значит думать о плохом, быть тихим, быть спокойным. Ну, наверное, даже быть трезвомыслящим, может быть быть печальным, может быть каким-то быть огорченным. Но на самом деле позитивно не значит о хорошем и негативно не значит о плохом. Это распространенное заблуждение искажает саму суть, саму философию позитивного мышления. И происходит это от того, что люди не понимают значения употребляемых ими слов. Вот вспомните пленочные фотоаппараты, в которых используются негативные и позитивные пленки. Мы ведь не думаем, что негативная пленка это пленка дешевая и плохая. И мы не думаем ведь, что позитивная пленка это дорогая и качественная. Или может на негативной пленке люди печальные, а на позитивной веселые. Конечно, нет. Негативная пленка называется так, потому что она несет на себе изображение обратное реальному. Цвета изменены с точностью до да наоборот. Белое это черное, черное это белое. А позитивная пленка, и мы ее называем слайдами, или допустим это уже отпечаток на фотобумаге, то есть уже фотография, показывает все именно так, как нужно, как нужно для просмотра. Поэтому мыслить позитивно – это о том, что вы хотите получить. То есть это мыслить о цели, о вашем желании и, возможно, о путях достижения этой цели или путях решения проблемы. А мыслить негативно — это о том, чего вы не хотите, это, это то, что вы не хотите получить, это о боли, о трудностях, о потерях. Мыслить позитивно означает думать о решении задачи, о воплощении мечты, о решении проблемы и о сопутствующих благах, о приятных моментах, о чувствах, о приятных состояниях, ради которых это все и делается. Позитивно мыслить вовсе не значит, что нужно закрывать глаза на то, что вас не устраивает, и ходить в таких, знаете, розовых очках, которые показывают только все хорошее. Потому что, ну, это потому что просто глупо. Это, знаете, все равно, что заклеить лампочку низкого уровня бензина в баке, для того, чтобы не портилось настроение и не заправлять машину и ездить, пока она не остановится. Или отключить сигнализацию, потому что она сработала и огорчает тот факт, что магазин обворовывают. Или переходить дорогу на красный свет, потому что не хочется думать о несчастных случаях. Поэтому я буду мыслить позитивно и ходить где хочу, когда хочу. А наоборот, позитивно мыслящий человек должен, во-первых, признать наличие проблемы, она есть, проблема есть, это проблема или это нежелательная ситуация, оценить риски, оценить ту ситуацию, с которой столкнулся, но при этом не сдаваться, не закапываться в ней, не ставить на себе крест, а во-вторых, начать изучать и планировать пути решения и выхода из этой ситуации, то есть осознать ситуацию, изучить ее и находить пути выхода из этой ситуации, находить пути решения этой проблемы то есть сам настрой само видение сам образ цели они имеют значение поэтому позитивно мыслящий человек который забыл заправиться вчера ищет сейчас на карте ближайшую заправку позитивно мыслящий человек у которого пропала или потерялась какая-то вещь ищет ее и спрашивает у людей не видели ли они ее Позитивно мыслящий человек, у которого не получилось что-либо с первого раза, он изучает информацию, изучает опыт других людей, интересуется, спрашивает, чтобы в следующий раз уже получилось. То есть человек, настроенный на решение проблемы, на достижение цели, это и есть позитивно мыслящий человек. То есть его задача изменить ситуацию в будущем так, как он хочет. А человек, настроенный на изучение своих страданий это негативно мыслящий человек, то есть его задача заключается в том, чтобы сожалеть о прошлом и бояться будущего. И поэтому действительно, как и сказал однажды Сократ, самая великая победа это победа над своим негативным мышлением. Подписывайтесь и делитесь с друзьями, чтобы знать, как выжить и жить счастливо самим собой.